несложный, не требующий очень э, каких-то технических оснащений серьезных и э, позволяющий решить проблему. Здесь давайте сделаем так, что у нас сосочка нет. Частая ситуация, два имплантата. Ну, не будем говорить, что хирург-имплантолог был плохой, просто так случилось, что нету здесь теперь сосочка. Да, как правило, мы раньше очень сильно все злоупотребляли большими размерами, диаметрами имплантатов. как только можно шире, его ставили как можно шире, забывая про господина Салама, который для всех придумал таблицу, мезиодистальных расстояний имплантата, зубы и межимплантатов соответственно очень частая ситуация происходит почему когда вот здесь вот нету 3 мм если здесь не будет 3 мм происходит резорпция костной ткани вот такая вот обратная просто костному пику и естественно, что убыль межзубного сосочка, он просто туда западает, вовнутрь втягивается. Пациент приходит, у него прекрасные две красивые коронки и черный треугольник между этими имплантатами находится. Ну и что-то надо ему сделать, придумать, как-то решить эту ситуацию. Есть э, два метода. Один из них туннельный. Когда вы формируете туннель, Отслаивая вот эту зону, вот эту, и все то же самое со стороны неба, перемещаете сосочек вниз и подвесными швами на композитах это ушиваете, а внутрь подшивается небный трансплантат. Или с бугра, или а, с неба трансплантат, он подшивается кнутри, вот туда. Поскольку здесь у вас вот эта перемещенная плюс ткань, потом это все немножко собирается, трансплантат заполняет вот этот вот сосочек, восстанавливает. Если здесь по соотношению к контактному пункту нету 5 мм, то тогда здесь надо взять и сделать вот эти вот 5 мм от основания сосочка до контактного пункта. Если контактный пункт начинается выше, тогда, естественно, это либо как-то бором сразу моделируется на месте, либо это ортопед изготавливает более новые коронки, то есть пока временные, потом уже постоянные. Но в любом случае от основания сосочка до контактного пункта у вас должно соблюдено быть 5 мм, иначе здесь никогда ничего не вырастет, сколько вы туда трансплантатора не поставите. Просто передавите его. У меня вот такая была ситуация, когда Идеально была проведена имплантация, и э, были прекрасные условия. Я даже не отслоила ни одного междубного сосочка, и пациентке доктор поставила временную конструкцию в области двух имплантатов вот так. У меня просто через месяц, когда у меня были идеально вообще сосочки сформированные, и все была такая красота. Я так радовалась, что мне настолько малоинвазивно пришло, удалось все это сделать. У меня пришла пациентка, у нее десна Вот так. Вот теперь мы будем думать, что там делать. Мы сменили ортопеды, первое, что мы делали. По сосочкам есть вторая методика. Сагиталь оттенали имплантат делается надрез на расстоянии 4 миллиметров от вершины от границы маргинального края десны на небе выполняется вот такой вот он полукруглый, деэпитализируется, отслаивается полнослойно, подворачивается вот сюда. И вот здесь вот фиксируется шва. И потом с неба направляющими швами матрасными фиксируется на небо. Да. Угу. Вот здесь разрез на небе 4 мм отступили. Деэпитализировали да его, нюба. То есть, как слизали от... сосочек, да, получается? Нет, деэпитализировали. Да Понятно, 4 мм. От, от края десны. В межзубной сосочек увеличивайте в объемы. Вы его сюда подвернете и вот, вот так вот подошьете. А зачем вам формустина? Если у вас там нет пространства, вам надо его создать. Но коронку не надо снимать. Потому что если вы снимете коронку, она не будет там держаться. Вам нужна эта форма. У вас -то, вот то, что мы до этого обсудили, вот расстояние 5 мм контактного пункта до основания сосочка должно сохраняться. Если нет, сделайте место чуть-чуть побольше. Просто даже можно отмоделировать самостоятельно такую коронку. Вот таким образом он подворачивается, здесь ушивается, а матрасными швами прижимается обратно в небную поверхность. Но это удобнее до того, как вы отслоили. Вот вы сделали разрез, отсло... доэпитализировали, а потом отслоили уже. Отслоили? Да? да. Ну Методика на самом деле очень старая-старая. Вообще еще раньше, когда-то так в зоне адентии, во фронтальных участках верхней и нижней челюсти, для несъемных ортопедических конструкций, когда мостовидная конструкции фиксировали, чтобы не было вот этой щели вестибулярной, увеличивали объем, подворачивали, дрепитализировали вот эту нижнюю поверхность так и подворачивали. Ну можете не сейчас можете повязку положить <с туда, латиновую губку и зашить. Это мы между У вас будет расти сосочек. Сосочек растет три с половиной месяца, не меньше. Ждать раньше результата не имеет смысла. Но соблюдайте то самое главное, вот это взаимоотношение контактного пункта и основания сосочка. Вот эти 5 миллиметров, это вот, если их нет, ничего расти не будет. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения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 Приходите, не пожалеете. Все было хорошо на высшем уровне.